Ощущение какое будет. Пёрла. Да. А у Галины ты болели ладони? У, -у, -у. Ну, у меня пока ничего не болит. Я ей Ольга книжку тут поставила, говорит, какая область болит. А ладони-то у меня болят. Бывает. Надо подставочку. Положить. Я рожки с мясом принесла, огурцы принесла. А что-то народу-то не бегом. Да к сегодня, если человек не пришло. всегда ведь мы так относимся на плевательских здоровья. Поэтому и здоровья у нас нету. А еще я это. Соседка одна. Я говорит, с доктором поговорю, ну пожалуйста, дала рекламу. Доктор посмотрел и говорит, нет, у вас такие слабые сосуды, вдруг что-нибудь лопнет. А доктор-то платный у нее, а я сама себе думаю, а вдруг вот она выздоровеет там. И ходить ко мне не будет. Другая тоже. Болезни, болезни, болезни. Я говорю, пошли вот туда, туда, туда. Пойдем. Тебе, Ну вот, ну вот, давай не этот проблемный орган. Давай другой, руки, ноги. Ой, нет, наверное, я сначала вот свои уколы все сделаю. Курс таблеток пройду. Ну потом, может быть. Я говорю, может быть. А вдруг ты потом выздоровеешь? И болезни то у тебя не будет. Нечего будет. А, ну, же, окажется в твоей жизни пустое место. Понимаешь? Mm -hmm. А вдруг у тебя болезнь уйдет, и тебе нечем будет заниматься. А то ты видишь, по, по часам таблеточки пьешь, процедуры делаешь, раз в полгода к доктору уходишь, анализы делаешь, у жизнь-то занята, а вдруг ты выстроишь и не будет чем заниматься. Mm -hmm. Поэтому я это не люблю У меня есть чем заниматься, кроме болезни. Правильно, не надо болеть. Да. А вот так вот стимулировать, пожалуйста, поддерживать свой организм в тонусе. В бодреньком состоянии, чтобы он сам себя вылечивал, между прочим, организм. Вот ногти растут, обрезали, они же растут. Волосы растут. Mm. Также и весь организм сам себя может омолодить. Надо его просто сдвинуть с мертвой точки. Ты руки мои коты. Так все видно. Все видно, и руки нет. А вот не Значит, у меня руки болят, проблема. У нее проблема в одной области, она нашла, что у нее трофея, И. Еще чего-то. И легкие, сердца. Вот в этой области mm -hmm. сильно болело. Но она говорит, ну, у меня это и проблема. Есть такая. Здоровье. Но я сегодня массажировала, пофига, вот, в ладони. Mm -hmm. Я люблю массажирование. Yeah. Максимум... Да не, некогда ты ч. Я полдесятого сюда пришла, уже без двадцати Ольга пришла. Или что-то рассказать тебе еще? Мы вчера с подружкой ходили прогуливали, нашли дешевые по 18 рублей арбузы казахстанские. Где? А вот на выезде из города, там, в сторону Кировского, mm -hmm. на дороге, даже по телевизору показали... На элеваторе там? Да, что возле дороги торговать типа нельзя. Но они спрятались за фулу и торгуются равно. По 18-ти, ага. По 18-ти торгуются, ну, а -а -а. но... Ну, подешевле стают, подешевле маленько. Ну, еще подождем чуть-чуть. Но! Казахстанские вкусные, просто с пальчиками. Пробовала? Я ела. Значит, Покупала? Большой. Покупала я большущие, большущие, по 25-ти когда еще были. Ну, но... да. ты тогда еще мог... не ходила к нам. Когда это было... Блин, я в деревню ездила... На Нагорном покупала, На Нагорном купила, с машины тоже. No. Да. Да любовь Иван, не говорю, нам бы кусочек арбузы принесла. По кусочку-то. Семья у нее, не только семья, так друзья и все придут. Конечно. Они че? все друзей ведут, одному даешь, другому что обнесешь. Парни-то парней и... парни ведут. В гости. Слышь. Этот друзья. Максим Левев. Я... Я в Нагорном казахстанские, а сейчас у нас вот на элеваторе стоит машина тоже казахстанская, там соли соль и елец, одни а арбузы светлые, а темные из Казахстана. Вот темные вкусные. Угу. Ну что ощущения? Я вот пальцы растопырила так. маленько, так вот на пальцах начала это. Где-то больно, есть. Суставы, суставы, а суставы, фаланги. Смотри книжку. Открывай. Фаланги. Yeah. Ну, нет не сказать, что уж сильно больно, но ощутимо, когда прижмет верхней стенке, прижимает же еще. Фаланги. руки зимой мерзнут, когда? Ну еще. Вот область, допустим, а... правая или левая ладонь? Сейчас Они одинаково Вот 34-37, допустим. Угу. Тридцать четыре это голень, тридцать семь шея. шея. А, так и есть. А у, у меня голень, голень не расслабляется. А, а шея? Да, да, да. И а что? шея она всегда Дайте как бы, Я Дайте сниму, что это такое вообще у вас. Пожалуйста. Схема рефлекторных зон да. на левой ладони. Биаторчик. на правой ладони? А это не то уже. А это вот. Какая точка за какой орган отвечает? Где, а -а -а. Да. где больно массаж делать? А там, ты значит, где, где зона ощущаешь органа. боль, ты смотришь, да? да? Да. На каком пальце? Да. да. да. Это такая хорошая подсказка. Книжка а -а -а, вообще замечательная. Люди все-таки грамотные. Проминут стимулятор. Знать, что все происходит. происходит? Все, все есть. Мне вот все. интересно, я Пошли. когда еще у Норбекова училась, мы прямо там разбирали всю эту медицину. Вот буквально на этом. На конструкторе, как нерв, куда идет, как он сигнал подает, где отзывается, ну, где чего. Вот буквально вот по косточкам она нам есть, преподаватель такая хорошая была. Все как эти, друзья, все друзья, эти друзья, позвонки шейные, какие она все кости нам принесут. Нам самим нахуй. Где чего? А вы что, сами-то не пользуетесь? Так да, вот некогда, слушай, а все нет. занимаемся я с думаю, посетителями. Я делаю и руки и Утрами шикарно. особенно, потому Вообще что я решаю день на. Но а у меня нету. У меня что-то вот а шея делай, болит, делай. блин, неправильно сполошки. Вот Валик хоть на ночь взяла бы домой, да и поспала. Эти пояса тоже можно взять руки, ног прям. Правда, что? Никто ведь тебе тут не это. Конечно, Конечно, надо. Начните вот. с мелкого. Даже вот с этих металлических. Да, да, да да да, да, да, да, да. Уже у вас это дома. Команде, как у меня да. это, подружка тоже приходит, а я плиту накрываю ее фольгой, чтобы она не пачкалась. Вот. Она говорит, что это у тебя а? такое? Да фольга Я будет плита. Она говорит, где достала фольгу -то? Я говорю, да в каждом магазине продается. А ты только раз будешь, так вот про меня тоже купи. То есть у нас психология-то какая. Когда мы увидим у соседки, мне тоже надо. Шикарная, Для абсолютно. Для здоровья. Мы ну, благое дело делаем. Шикарно тут вот. Начните с малого. Я начала с э, этой... Пятишариков у проектора купила. Но, но у меня но... дома. Вот. Сейчас пока у мамы живет. Но все равно классный. Потом я уже купила... Я даже не с малого начала. Потом купила нефритовую маску. То есть пятишариковый подороже. Он тогда 5 тысяч стоит. Сейчас 8. Вот. Потом нефритовую маску. Ну, Где-то она 2-300 тогда стоила. Ну, в принципе, приемлемая цена. Ну, а, да. вот. Потом... Массажер для стоп я купила, потом уже двухспальный мат турманивый, то есть все дома и Мама жилетка турманивая, вот их нет, в только. Что-то я хотела спросить. А, спрашивай. Да вылетела, пока ты тебя слушала внимательно. А, пока я тут это. У меня уже откатила. Что-то хотела про это дело спросить. Как наши ручки тут? Так шикарно лучше Опять же, получается многофункциональный. Mm -hmm. да? Руки, да? ноги, И пожалуйста. руки, ноги. Это то, что надо. Это то, что необходимо массажировать. Mm -hmm. Массажер mm -hmm. сам такой, просто в обращении. Включил все. Yeah. А, кстати, надо. да, вот что хотелось спросить. А если вдруг что-нибудь сломается, какая обслуживание? Гарантия кажется? у нас здесь. Гарантийный талон. Обслуживают. Ну, сюда все приносите. Сюда, Сервис да? обслуживания здесь, да. А Насколько гарантия? Ну, обычно на год дают, я да. не знаю Но вот ну, написано который... на год Да, обычно на год. А если э, нет года и сломался mm. Куда мы идем? Сюда идем Но уже заплату обслуживают ну, не а ну, Год гарантия, если уже больше года да. ну, Тогда То да. там уже счет будет Ну понятно Все. То есть mm. э, ваши же сотрудники И ремонтируют это оборудование Да, сервис свой сервис mm. есть компании. Mm. Ну вот Костя это мальчик был Понравился он мне а да. вы еще Эдика не видели. Да, еще Эдик лучше есть, что ли? Там еще Эдик А мне знаешь, о, о, я больше всего Кости понравилось. Очаровашка. Он, прежде чем до меня дотронуться, говорит, вы позволите притронуться к вам? Вот руки, говорит, вот на руки, Правильно. вы позволите я вам саму? Вот это очень тактично. Они, они молодцы, в зале работают слаженно. Угу. Вот. Чувствуется Едик. школа, да. выучка. Выучка уже все равно должны знать. Ой, кто-то пришел будет. к нам? Да. Здравствуйте, красавица какая пришла. Да, свеча Посмотрите свеча. на нее. Спасибо. Ой, какая необыкновенная женщина. Она всегда у нас так. красивая, необыкновенная. А где я вас видела, скажите? Знаю. Здесь? Нет. Скажите. Так вы тоже педагог, это тоже педагог. А где, где вы работаете? Я в первой школе работаю. Раньше, ну, наверное, идите там. К, наверное, к нам много ну, на каких-нибудь учительских конференции. Наверное, я тоже вас видел. Вы тоже меня видели? Надо же. И где мы могли встречаться? Не в церкви? Они в центре, который на площади стоит, методически? Это Любовь Ивановна, это Галина Дмитриевна. Галина Дмитриевна. Да, сейчас она директор компании «Ренессанс жизнь», страховая компания. А, да. это вы? Это да. она. Это я, я же я вас видела, «Ренессанс <связь> жизнь». Приходите. Понятно. приходите. Нет, не приходила, собираюсь только. Все, приходите. Это у вас офис где-то возле почты там? Да. Да. да. Вот видите. А кто у вас а, а, подыграл? А вот... Интрига. <смех> Интрига, да. Догадать из трех Вот мы ее, она <смех> <Жена> течет, <смех> все снимает, YouTube выкладывает, все, а, все. Да, да, новичком нам а. на новичков сюда приводят. Да. Поэтому мы для нее для красиво, бесплатно. Да? Очень приятно. Вы тоже здесь процедуру выкладывать? Да нет, все, я в гости пришла к Спасибо большое. А, Мои ручки. Ах, какие классные ладошки. Прям красненькие, здорово. Кровообращение. У да. меня такое ощущение, что мы видели. Горят руки? Я тоже Вообще такое. ощущение, даже общались, может быть? Супер. Возможно. Так и должно быть. Эффективная Николаевна Музыка. там была. А, Она да. еще работает все еще? Вы же не Тройничный нерв. Да. На большом пальце. Глаз. Глаз находится под безымянным пальцем. И под указательным. Типа это указательно. Вот они, где глаза. И с этой стороны глаза тоже. Так, ухо на подушечке мизинца. Вот так вот. Хорошо, как. Ой, как оно там мне шариками прокатывает. Трапеция видная мышца. А это, который на спине, который лопатки держит. Ой. А легкие бронхи вот чуть пониже, что-то не, не фокусируется. Надо сфоткать, думаю, и все, сейчас я сфоткаю. Конечно, эта информация, это она доступна всегда и везде. Вот, на, снимай меня. Как я сижу, тут вот такая деловая изучаю. Какой то морковский У меня стуки все время болят. Я думаю, другой раз находишься, находишься и палку, скалку беру, на пол положу и так ее катаю. специально для этого всегда припасена большая скалка. Угу. Вот. Но мы я эту скалку отдала детям, чтобы они сделали та самку. Все, руки, а руки, давай руки сделаем. Да. Я думаю, руки сегодня... Сейчас закончится 7 минут, а и дайте сюда он, посидите маленько. Сегодня хоккейный, говорила. Хоккейный, больше сегодня руки вот так вот потёрнут. Кофе нет. утром попьешь? Он что, сюда. Сейчас остановится, попробуй. Я кофе вообще ничего никакое. Никого вот. него и нет. Ни и вот этим нерастариваемым кофе, кофе, кофе вот так вот руки делают. Учера подружки вот Утром-то, чтобы проснуться. Чего, говорит, будешь пить? Uh -huh. Вот я утром вас научу, что okay. делать. Ну-ка, давайте, научитесь. Вот проснулась, чтобы у вас хор хорошая память была и мозги хорошо работали. Так. Чтобы вы за старость и дожили в своем уме. Так. За Мы так стали. Yeah. Вот проснулась и считай. От 1 до 100 и обратно. Yes, быстро, да. быстро, быстро. 100. 99, 98 дальше. Только быстро надо? No, no, no, no. Потом до прошла. So Нет, сначала 1, 2, 3, 100. Потом обратно tá. до однёрзвки. Потом АВГД, а, а, да, язык, там, no, no, no. и тому подобное, 33. Потом начинай <пас> 20 слов мужских, 20 слов женских. No. Имён. Имён, имён. Да. Вот. А я, каждое утро, как А уснулось, я, что проснулся, беру массальную щетку, ну и щетку, такую остренькую. Это ты лечишься? я Нет, тебе про же, память делаю. Я тебе про память тоже про память И волшебный, начинаю волшебный, да. так, раз, два, три, до ста, вперед, а сюда, до ста, обратно. Да. Вот так. Я слышала, 50, а ты застал. А я до ста делаю. Это, это я, делаю. я знаю. Так ибо это, ибо, не, ибо, это не для ибо ума. Ибо, для мозговое кровообращение, улучшается же. Так я же считаю при этом, слух. Ну, да, ты просто считаешь, понятный, я со Понятно. И потом, значит, вот так вот надо 50 раз на каждый пальчик, угу. вот так, вот так. Потом вот так вот 50 раз на каждый пальчик, угу. вот так вот. И вот, и что еще? Ну, и по просто я давить. Сначала сказала, а потом 50, 50, 50. И потом просто давить вот так вот. 50 угу. раз на каждый пальчик сделаешь, возгиснулся, как, как будто бы ты угу. Проснулся, и голова вообще не находится. Угу. Улучшает мозговое кровощение. Не бы пальцами головы. Ну, как вынимает. ощущения, Любовь Ивановна? Замечательные. Ой, Расслабляются, а да, ноги. Ну, у, у меня как деревянная новость. Я что еще бы это как Я, я еще на это лежала, без подошли поставилась. Ага. А там я сегодня лежала на кровати это без ног. Ну, есть кровать, все, что на ноги показывает. А Люксовская, -а -а. одна кровать. Ну, да. это она одна только. Мне Полностью. там нельзя, мне далеко. А я лежала с ногами, как раз. Хорошо. А тут без ног. Самосединки чего вообще плохо че? Ну, у меня это пошло. любовь Иванов Она меня а, снимает на камеру. видео ногами. идет. Она, мы с ней фотографировались? Да, я уж выставила в однокласснике, у меня Мне поставили, знаешь, сколько классов, наверное, А вот ты выставила в однокласснике, а у меня таких нету. Так покупай, я тебя научу. Так вот, я еще хочу... Давай, давай, я Вот сейчас пойду, зайду, наверное, я... Ну, хочешь, кольги Кольге спрошу? Сколько это будет стоить, если я куплю не ноутбук, а вот этот? Он ну он дешевый, Как хорошо. Какой балдеж! Ой, это что-то. Это что-то. Я ну, умы... все Руки 15, 15 тоже... минут всего, а прайфу, не знаю сколько. Мне тоже понравилось. Все, вот две минуты осталось. И руки можно туда, да, можно. Нет. Такую штуку надо купить. Ну, смотри, это 30 стоит тысяч, а та стоит 45. Кровать. -то. Не 30, а 37. Ну, 37, а та 45. Разница-то всего 7 тысяч. А что лучше покупать? Коврик 45. А кровать? И кровать 115. Ух ты! Кровать. Вот да. Это вот Кровать 115? А ну, да. Кровать это дорогие. Но для ног то можно взять. Вот эту хотя бы. Я сделала, мне Ольга вот сказала, что на коленики сегодня попробовала, а меня сюда поставили. Мне вот детям. это надо попробовать. Надо коленики еще. Во-первых, тут 15 минут всего у них терпения, это нету, задержать лежать на кровати. Вот это-то ведь тоже подключается к сети, да. нагревается. Да. А -а -а. А проектор, а это не надо трехшариковый. А, а я сегодня этот проектор опература. прикладывала в глаза, потому что у меня глаза проблемное место. Вот, надо. Надо, улучшилось правообращение в глаза. Я пока там лежала, пока обеспаливала, такая разговора. Хоть куда можно прикладывать его? На больное место. А то уже не Я сегодня, вчера себе сшила кофточку вот эту вот, Да, она была мне велика, я ее все переделала, и потом маленько тут покосячила с воротником. Ну ладно, думаю, шарфик-то делаю, ничего не видно. Я делала шарфик, от широкого шарфика отрезала такой кусочек, спирит, то есть зажигалочкой края мозга, у меня осталось 200 шарфика, 2 шарфика. Молодец. Стороны, вот так. так она продувается на жаре. Mm -hmm. Мята вязана, она не продувается. Mm -hmm. Но продувается, но все равно она вообще-то внимательная и в ней немножко тепло. А это у вас юбка, это а юбка я в этом хэнде купила, большую друг, цену, а на Это вот та же самая? Нет, это у вас а первый день вроде белая была. Так вот эта и была. Как это кремовая. А, это просто и была я с подгубником, а теперь без подгубника. уснул. Я покупала ее восемь лет назад. за mm -hmm. на Я начала чистый хлопок, просто, считай, mm -hmm. Я только летом ее и нашла. Сначала Зорик. Зорик. Мама мне рассказывала, когда она его провожала на фронт. Так. Мы жили в Златовусе, а это Златовусе-кдерический город. Mm -hmm. И мы, говорит, ну внизу как стояли, там на пригорке стоял его друг. Она его шибко не любит, без смерти она его не любила. <су> а он весь с ней спит, она кричит, смотрите, Машет его. Мама взяла камень, хотела туда как кинуть. Это любовница-то. Ее... Мама хотела. <су> нет, а любовница <п priced>, да, да, да, да, <спользуй> кричала, смотрит, ну. <п vibes>. Да, да. Мама хотела кинуть камень на нее. И он ее остановил. И что-то там что назвал ее змеем. И вот он ей пишет письмо с фронта. Пишет письмо, чтобы у нас перчатки. Она варежки связала с одним пальцем, чтобы нас Так, так. И она ему ответила, что. Александрович. А у змеи рук нет. Не знаю, ему не связала. Любовница? Или мама? Да маме пишет Соня... Так, она. все, ясно. Она ему пишет ответ, что у любовь него... змеи пальцев, и и нет ни правда? рук. И не да, связала ему. Не да он с войны-то пришел, погиб. А сколько у вас было сестер-то, братьев? Одна? Ух ты! Я в 39-м родилась, 41-м отправил в Киселске. Понятно. А мама так и прожила одна всю жизнь потом. Он, Он что в Кумбуре тут тоже жил? Нет, мы в Кумбуре тоже жили. Понятно, только говорила. Мама-то, она как, здешняя, как одиннадцатый район, деревня, сегодня, климихами как не делают. Так есть климиха. У меня бабушка с климихами, вот между прочим. У меня свекровка с климихами. А Ну-ну. А в Златоусте? Ну-ну. Спасибо. Вот видишь, <рес> <я>, вот виндрату, э, а не срежи, нима. Вот уж ты чирижишь, я, когда ногами стояла, тоже какая <рес> <я, рес> <я, рес> <рес> <такая, рес> боль бы была. Ну, ну, ну, ну. Больно потому что болью. Руки а как больно на матрасе да, лежать, да, на кровати, это первые проходы, очень больно, вообще больно. Но руки больнее, чем ноги, почему-то у меня. Ну, вот у вас а почему? вас Больно на паровой, а, ничего больно. мы все с вами не делаем, я все До уже. До конца больно. Знаю, а вот купить нет. бы на двоих хотя бы, М -м -м. и ходили бы друг к другу в гости. Ну лучше, конечно, когда... Понятно, что Понятно, что я ну, начала что? вообще с пятишарикового проекта. У меня семья-то одна я. И что? Мама умерла. Ну, я маму-то грела на матросике-то. Она у меня переменная. Тридцать ноль шесть, две тысячи восемь. Где больно? Где больно? Вот тут. Правая как или левая? Не-не, вот просто правая, пра правая, да? Вот тут вот, вначале, вначале. Здесь? В начале, в начале, Да-да-да, тут больно. А сейчас мы это вам да. озвучим. Да. Так. Так. Это, вот, такой же, как у меня. Восходящая вот сходящая ободочная кишка да. и нисходящая ободочная кишка. Ну, кишки у меня болят, Кишки значит, у вас? Да, кишки если болят. Если вот здесь, да, больно? Да-да-да. Вот да, это да, точки да. такие. Да. Кишки, значит, валят. Ну, кишечник в общем, да. А вот нет, не, я вам неверно сказала, прошу прощения, то два-три пищевод, и трахея, гортань. Ну, ну. Вот, вот два-три не были. Вот, 2, 3, да, да, вот да, пищевод, да. трахея, гортань. Да. Вот О, вот это все место правильно у меня тут и были Да-да. Вот это уже ближе к сердцу, вот mm -hmm. пятая mm -hmm. mm -hmm. точка, mm -hmm. и легкие. Mm -hmm. вот, то есть вот, вот, вот это место вот, задето. Вот, гортань, да, да, пищевод, сердце, легкие. Вот зачем вам надо следить? Вот у меня это и есть. Какое счастье, что у меня дома есть массажер. Угу. Я и руки массажирую, и ноги утром стали именно как любой массаж до 9 утра. Угу. Потому что именно тогда организм просыпать. И вечером там до 10 вечера. Вот, перед и ногами. вот их прорабатывать, да. а и вот улучшение тут, где у меня. Да, это точки, которые угу. вы их запустите, активизируете. Они а, они же биологически активные, угу. вот. Вы их запустите, активизируете, и у вас начнут органы работать, восстанавливаться, да, да, да, обратно все, кровоток появится, они откликнутся да, да, Сначала да, может да. быть какая-то боль, покалывание, да там или там. Ну Но это нормально, потому что ну насколько себя уже мы ну, там забыли, запустили и наплюнули. Угу. Вот у вас сейчас шикарная возможность быть здесь другим это рассказать, своих близких привезти. Добавил молодец, своих, вот, да двое свою. должны прийти, что-то нету. Поэтому тут, тут вот просто быть, У нас люди много быстро жили просто. Понимаете? Два Вот столько было приборов, вот я ему еще привезет второе сердце, там не сможете стоять. Вот не сможете первое время стоять. Одна сторона горячая, другая холодная. И где вот эта книжка? Вот он такой вот приборчик угу. с турманем, uh -huh. конусами идет. Uh -huh. вот. Одна сторона холодная, другая и стоишь голыми ногами, ну но вы в носочках будете. Почему второе сердце активизирует мышцы сердце сердечную мышцу? Это что такой коврик, да? Это, да, он как не коврик, он даже ну, такой прибор, он ну -ну -ну. классный, его так все вбили. Uh -huh. вот. И дает энергию, и оживаешь. Вот он такой, смотрите, видите, конусами турманевыми. Mm -hmm. Вот, а одна сторона нагревается, другая. И у нас стояли по два человека, один на холодном, У нас ой, молоденько. Ой, не могу. Ой, ой, под пальчиками больно, больно. Я говорю, давайте будем смотреть, что у нас под пальчиками. Ухо, глаза. А mm -hmm. она плохо слышит. Mm -hmm. С аппаратом ходила. У нее зрение плохое, операцию делали. точно-точно. Там кому-то пятки больно. Там, вот. Мне было пятки больно, у меня с кишечником проблемы. С печенью там ставили. По а, слава богу, как-то все получше. Ну, тут все. Вот. Почему второе сердце? Делает гигантскую работу. То есть прокачивает кровь через каждый капилляр, каждого органа и ткани нашего организма, нашего тела. Вот. и также дает кислород сама керамика она уникальная по своему составу сплаву там турмалин германии а, вулканические горные породы то что нам нет в организме микроэлементов на таблице мы не вот 26 микроэлементов вообще в керамике есть и вы соприкасаетесь с ним лежали на коврике у вас есть все к вам пришло вы насытились этими микроэлементами поспали насытились а еще лечебный эффект поэтому вот Второе сердце, то есть вены верхних и нижних конечностей играет очень у нас большую роль. Так ведь круг кровообращения большой у нас есть малый, правильно? Mm -hmm. вот малый, а вот это вот, пока кровь туда прокачается, а тут застои все время. Подкожные вены у нас, есть, внутренние вены. И вот если внутренние глубокие вены не срабатывают, все идет в подкожные вены. И рвутся, почему парикозы? Они успевают, клапаны работать, слабы стали, провисли. И дает вот этот массаж, и этот, и вот будет второе сердце, то, что у нас хороший будет кровоток, и кровообращение будет вовремя доставку куда надо кровь, до конечностей. И не, не, не будет образовываться вот эти все варикозные вены, не будут выпирать. Вот так, э, да. видите, это даже написано, я просто даже вам зачитываю слабый тонус вен, артерии закупориваются, бляшки образуются, ну, знаете, да, что такое бляшки-то? Mm -hmm. ну, вот. Влияет на стенки сосудов, на сердце, то есть становится труднее сердце работать, Но оно зашлаковывается, и в итоге варикозы, тромбофлебиты, давление, откуда повышаются грязные сосуды у нас, так, вот, поэтому сердечная недостаточность и так далее. И вот этот массажер, любой массажер у нас, который здесь есть, решает эти проблемы.